Ребята, всем привет! С вами Урушар. И сегодня мы продолжаем играть в Custom Knight. И все-таки один человек написал, с какими аниматрониками нам сегодня сыграть. И это у нас Вот эта вот полосочка от 1 до 10. И сейчас мы будем так вот. Потихонечку идти вниз. Хорошо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот так до 10. Нам. Такс. Да почему так много? Мало. Да, смотрите, сейчас сделаем быстренько семерочку. Ровно. Неровно. Понимаю ну okay, окей, хорошо. Ну что ж, аниматроников мы поставили. Let's go. Управление мы знаем. Поэтому нам нечем переживать. Ну что ж. Это мы отключаем здесь быстренько. Вот, вот это вот, вот чикаем. Вот это вот сюда вот. Вентиляция у нас. А, нет, вентиляция у нас двое. Так, у нас есть той Бонни. Ой, нет, этот. Кошмарный Бонни. Вот его стоит опасаться. Он обычно ходит вот тут, вот. Да. Он, меня... Он меня надоел. Нет, медведь. Ой. Здрасте. До свидания. И исчезни из этой жизни. Короче, у нас будет три попытки. Не получится нам. Отлично! У нас снова не Какой мы не знаем. Так, если сейчас вылезет попугай, то это... То это Рокс, Это Рокстар Фокси. Опа. Рокстар Фокси получается у нас. Исчезни отсюда, ва. существо. Так, что у нас по вентиляции? По вентиляции пока харастер. Ой! Мари... Я про марионетку вспомнил в последний момент. Просто вот. В последний момент вспомнил про марионетку. Ну только тогда, когда она уже. А, нет, это у нас Рокстар э, Бони получается. Класс. Она нам здесь никого не повысила. Нормально. Let's go. Так, так, так. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот тут вот перекрываем. Здесь мы заполняем. Ой, исчезли. Как быстро среагировал. Он меня реально бесит уже. Просто, вот, просто, он меня бесит уже что что что что что что что что нет исчезни марионетка они меня доведут это сто процентов мне такое предчувствие, что сейчас той бони по появ... ой господи кошмарный бони появится сейчас просто может я просто привык к тому, что у нас тут Господи, ой. нет, нет, нет, ты нам не, ты мне нужен. Вот это, спасибо. Так, ребят, хорошо держимся, первая ночь на да, на Каркол. Пожалуйста, спасибо. Мангал. иди прочь, сатана! иди прочь, сатана! Сатана исчезни, спасибо. Фух. Так, Болонбой. исчезни, спасибо. Так, хорошо, у нас пока у нас пока нет той бони. Я будет только если у нас если у нас появится кошмарный бони, Вот за это я больше боюсь. Переживаю. Вот так вот. Меня эти медведи бесят. Хорошо. Мангал. <гас> Вентиляция. Фух. Хорошо, живем пока. Пожалуйста, Бонни. Не... Ладно. У нас э, вот это вот Манглфа, она ворует у нас проценты. Как раз таки. Да за что? Сейчас марионетка! Сейчас марионетка будет! Сейчас марионетка, это процентов. Я живой, я живой, я все еще живой. Марионетки нету. Я успел тыкнуть. вот эту вот клавишу. <гас> Спрингтрап, я почти... Я боюсь за марионетку. Боюсь, то, что сейчас либо марионетка, либо э, кошмарный боли нас грохнет. Вот за них я больше всего паникую. Так, что у нас по Венте? Ничего. Когда вы от меня отстанете, медведь? Мангл. <связь> Пожалуйста. Пожалуйста. Уйди. Уйди, Бонни. Молю тебя, прошу. Попугай. Мне нужен процент. Мне нужен лишний процент. Хорошо. Хорошо. У нас бони появляется на... Четвертой-пятой ночи. И еще плюс у нас марионетка. Тяжелый случай. Не работали с таким. Думаю, справимся. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я очень сильно на это надеюсь. Ха! Попался, бот! О, ладно, хорошо. Пока живем. О, художивые! Это издевательство. А. Понимаю, чисто понимаю. Уйди, уйди, игрушка сатаны! Пожалуйста, мне нужен лишний процент. Что? Чего? А теперь у меня вопрос. Откуда, как и почему? Итак, ребята а, а, Кошмарного Бони можно победить куп Купив ему его Плюшевую игрушку На прилавке Это 10 коинов Работаем Вот тут вот, мы купи купим ему вот это вот. Она даже 15 стоит. Офигенно. Нифига себе, у вас тут много заспавнилось какой-то группировкой там работаете или что пожалуйста ну не надо зачем ты зачем ты мне жизнь порчи портишь кукла блин Мне не нравится Что-то что, что мне это не нравится Ой, как не нравится Да исчезните вы из моей жизни Просто Я понял, кого нам добавили Я понял, кого нам добавили <гас> Ты чё, издеваешься? Она издевается. Она издевается? Все это время работала вентиляция. Исчезни из моей жизни. За да чтоб я тебя больше не видел? Последний коин. Марионетка, марионетка, марионетка. Марионетка нормально. Ну, где последний коин? Где последний коин? Где по... Есть! Есть! даже 16 коинов почему я забываю про спокойно, спокойно, спокойно еще раз споко... вообще о, работают пацаны уважаю, шучу ненавижу не практикую, не соболезную даже Хотя нет, мне в комментах может пособолезновать то, что я переживаю это. Короче, если в этот раз сейчас не получится, все. А, значит, а, будем пробовать в следующей серии. Ну потому что... У меня скоро нервный срыв начнется от этих вот аниматроников, если я сегодня не перестану в них играть. Да вы... Так. Извините за паузу. Потому ну, Я сейчас просто обдумывал моменты. Так. Нет! Нет! Я должен успеть! Я должен успеть! Я должен... Черт! Попугай! Нет! Если бы я успел тыкнуть на попугая... Я бы купил эту несчастную игрушку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Урши Хара. Не забывайте поставить лайк, подписаться. А в следующей серии мы продолжим играть с этими же аниматрониками. Ну а так... Ах да, про уведомления тоже не забывайте. А так, всем удачи. Всем пока-пока.